Вообще-то а я не только нет. могу осуждать. Там всегда, да, видны, что люди, не что мы, мамами, мы, должны, мы, мы должны быть как, мы как мыши. Вот именно. Тихо тихо тихо тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. тихо. Да нет, сейчас. Сейчас мы фига не услышим. Нам надо отделяться. Мы сейчас нифига не услышим. Потому что сейчас с нами очень много людей копается, именно из нашей тьмы.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 Красную команду я вижу, ну, бьёт. Нет, я же Дамблер. А, дамблера убили? Да, да это не... зачем Минато на Микадзе? Или кто там к нам прокопал? Какой Минато -намиказе? Ты за языком следил. У меня на Руга, девочки, не ссорьтесь. Помады хватит на силу. Это не Минато на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 Николай, да ну, а дай ресы, дай тебе. Я а просрал кого-то просрал. Не, не, не, не, не могу да да тебе дать ресы, это другая команда. Да, да нет, Боже, Боже, лучше. Ушло! Тебя убили? Кое-что дай ресы, кое дай ресы дать. Вот тебе дают ресы, вон сзади. Лени сказали, не ходи никуда, далеко. Но я им сломала и убила одного. Это нормально.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 <с dois> да. а олежа иди сюда. Шло. Поделитесь. Пожересами. На Флинди. <с valen> а, Флинди, Флинди, держи. Олег, на держи Вася. Никто Так, я пока буду зачаровывать, ребят. Постойте, посмотрите, Никто на меня не должен. не должен. О-о-о-о, просто это зачарование бога. У меня защита 2. Защита 2 плюс шипы. Налик. у меня oh, тоже защита 2, шипы. Защита 1 ботинки, но это не страшно. И шлем. Защита <пот> говно, конечно. Так.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 я ненавижу я её, Я ненавижу не эти застраив... Наблюдайте, Я у них сломал эту зачарованку. Поздравляй. Если сейчас его не будет... Петушара какой, а? Я да. а, могу бесить. Где он? Будет? Ну бесит, но когда застраивают вот так вот. Ж... Капец. Ой, Ой, ты... Да ну чел, смирись уже со своей судьбой. Ну как тут с тобой... вами были?